Всем привет! Спасибо вам огромное, что вы меня поддерживаете и комментируете. Мне, честно, очень приятно. Спасибо. Всех благодарю, всех люблю. Также я сегодня хотела передать огромный-огромный привет Варваре Гунько. Варварочка, от меня лично тебе огромный-огромный привет. Хочу пожелать счастья тебе, здоровья, всего тебе самого хорошего, чтобы каждый день начинался... С улыбки. Чтоб тебя всегда окружали любящие, близкие тебя, родные. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик. Поэтому ставим большие пальчики вверх и поехали. Разговаривают две подруги, и одна другой говорит, «Галя, Галь, а, а что-то я давно мужа твоего не видела. Ай, заболел!» «Да нет, что ты!»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 Мы выскакивали...